Для инвесторов и не только. Квартиры в центре Сочи по цене ниже рынка. В жилом комплексе «Аристократ», который за моей спиной. Друзья, всем привет! И в сегодняшнем выпуске 100% инвестиционное предложение квартиры в центре Сочи по цене неже рынка в жилом комплексе «Аристократ», который находится на улице Ту Апсинская, Площади от 22 до 97 квадратных метров, цены от 290 до 440 за квадратный метр. Вот так выглядит жилой комплекс «Аристократ». Фасад вентилируемый, отделан дорогим керамогранитом. Территория, само собой, закрытая, есть подземная парковка, это гостевой паркинг, вот там въезд и достаточно много парковок. На самом деле детская площадка будет переноситься вот в ту часть, а это все будет гостевой парковкой. Жилой комплекс Прагма. Это спортивная площадка, вот которой находится. Один из въездов на парковку. Можно поиграть в футбол, баскетбол, позаниматься на турниках. А вот там виднеется жилой комплекс «Альпийский квартал». То есть топ-локация, вся инфраструктура в непосредственной близости, даже как-то бессмысленно ее перечислять. Ну вот можно в тапочках из дома выйти, и все здесь. Сдэк, салон красоты. Не знаю, тут всевозможные магазины, пятерочки, кафешки, городская четвертая. Больница, которая строилась к Олимпиаде. В общем, все здесь, здесь все прям сконцентрировано в радиусе 200 метров. Вот аристократ, ну весь утопает в зелени. Статус квартира, все коммуникации центральные. Давайте вот так еще покажу. А тут въезд на второй Подземный паркинг. Это один из въездов на подземную парковку. Парковочные места в среднем стоят 4 миллиона. Вечером тут подсветочка горит. Все будет красиво. Само собой видеонаблюдение. Конечно же, консьерж. Большой холл. Музыкальный грузопассажирский лифт с зеркалом. И спускается на парковку. Начнем с пентхауса. Общая площадь 80 метров, тут высота потолков где-то 5,6, то есть первая комната, здесь санузел, вторая комната с выходом на балкон, с другого балкона будет видно море. Еще одна выделенная спальня. Тут высота потолков меньше. Охромный балкон. И боковой вид на море. Это альпийский квартал. Цена 440 за квадрат. Эта квартира, я бы сказал, жемчужина данного комплекса. 97 метров. Это самая большая планировка. Смотрите, много окон. Два балкона, один угловой. Вот с таким видом. Также видно море. Это внизу детский сад. Представьте, как круто ее можно разделить. Тоже по 440, повторюсь, 97 метров. Видно морпорт и Большое витражное окно с высотой потолков также где-то 5,6 метров. Следующая планировка 72,5. Санузел. разбалкон Вот с таким видом. Это жилой комплекс санихил Hill, Чуть левее остров мечты. два балкон, ну туда выходить не буду, вид практически тот же самый, много световых точек, это здорово. И третий балкон, тоже с чудесным видом, на мой взгляд. Двигаемся дальше. А вот это уже по 390, это 97 метров. Вид не в сторону моря, но он тоже классный. Раз балкон видом на жилой комплекс Прагма на Альпийский квартал на улицу Ту Апсинская на зелень два балкон и вид в елочку класс по 390 и зеркальная 72.5 тоже по 390 давайте быстренько пробегусь по видам то есть тут в елочку вид и Здесь тоже все неплохо. Белочек, наверное, покормить можно будет. Я на шестом этаже. И вот это помещение будет поделено на две квартиры. Внимание. Вот здесь будет санузел студики, который 27 метров. Тут будет вход в эту студию. Еще раз. Санузел вот тут. Вход сзади меня, студия с балконом 27 метров, на шестом этаже по 380, на пятом этаже по 370, четвертый, третий этаж по 360 за квадрат. Вот с таким видом видно море, видно Альпийский квартал, а здесь уже будет полноценная однушка, 51 метр, то есть просторная кухня-гостиная с витражным окном, с таким видом. Здесь санузел и выделенная спальня с балконом и таким видом. А мы двигаемся дальше. Внимание, а сейчас одно из самых интересных предложений. Смотрите, вот эта квартира будет делиться на две части. То есть с правой стороны санузел. Вот это получается 34,5 с двумя окнами с балконом. Это по 290, чтобы вы понимали. По 290 покупаете и продаете по 350 тут же, после раздела. Вот в этом месте будет дверь в эту квартиру, которая будет площадью 38 метров. То есть вот так вот я зашел. Здесь такой небольшой такой предбанник. Это 34,5 со своими, с двумя окнами и с балконом по 290, санузел. Далее... Здесь получается комната с выходом на балкон. На балкон выходить не буду, он такой же. Посередине будет санузел, который разграничит спальню. Тоже балкон с таким видом. Огонь. Были бы деньги, я бы взял. Либо можно взять ее целиком, тоже по 290 получится обалденная квартира просто шикарная по 290 Итак, 38 полуторка и 34 и 5 тоже полуторка по 290 и вот еще два интересных предложения по 290 по 48 метров то есть вот заходим мы в квартиру отступаем 2 метра здесь такой будет предбанник вход в одну квартиру она будет с двумя окнами стенка будет вот здесь давайте покажу вид 48 метров по 290 балкон угловой. Здесь ходить никто не будет, так как территория закрытая. Итак, вход в квартиру здесь. Вход в квартиру здесь, санузел тут. То есть раз комната, два комната. И здесь уже пошла территория. Вот так, территория другой квартиры. То есть тут будет стенка, здесь будет стенка. Это санузел вот этой угловой квартиры, которая тоже 48 метров. То есть вот эта кухня совмещенная с гостиной. А это выделенная спальня. Тоже с балконом. Вот таким видом. Ну, здесь тихо. На самом деле, вот видеонаблюдение. Я думаю, все понятно. Хотя, наверное, планировочку еще я вставлю. Ну или, кстати, ее можно забрать целиком. По 290. И вот еще, на мой взгляд, интересное предложение. Это первый этаж. Это не жилое помещение, общая площадь 111 метров. То есть, если взять целиком, не знаю, под детский сад, под магазин, под что угодно, будет по 290. Либо эти помещения можно разделить. Получится 22, 23, 25 и 4, 27 и 3, примерно вот так получится. А цены будут уже по 360 то есть под апартаменты не знаю под офисы по что угодно давайте видовые характеристики покажу Ну либо взять общую это въезд на парковку кстати по 290 здесь вид на пальмы на тихую сторону ну вот так-то так. Хочется добавить, что рядом не один детский сад, две школы, рынок, автобусная остановка прямо возле дома, до ЖД вокзала 15 пешком, до морпорта и ближайших пляжей около 30 минут пешком. В общем, не затягивайте, звоните, пишите по 290 тысяч за квадратную, это реально выгодно. Купили по 290, тут же по 350 будем продавать. Ну или оставили себе, с ремонтом я помогу. В общем, готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. За мои старания поставьте лайк, это совсем не сложно. Подпишитесь во все соцсети, подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Обязательно поставьте колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волк Стрит. До новых видео. Пока.